Доктора Шиловой – офтальмологический центр со стопроцентными немецкими технологиями, самым современным оборудованием и расходными материалами, используемыми для диагностики с последующим лечением заболеваний глаз, который отвечает мировым стандартам. Отслоение сетчатки – одна из часто встречающихся офтальмологических проблем. Это серьезное заболевание, связанное с отделением сетчатки от других оболочек глаза, следствием чего является выпадение поля зрения и его частичное или полосу. Полная утрата. При жалобах на, у пациента на какую-то шторку с одной стороны, всегда сразу думается, ага, скорее всего там отслойка, потому что сетчатка, которая отслаивается, перестает видеть. И у пациента спускается сверху, сбоку, снизу, откуда-то вот такая пелена. Происходит диагностика. Диагностика включает в себя в том числе проверку зрения, расширение зрачка, периметрию исследования полей зрения, потому что там, где отслойка поля нету, э -э томограмму сетчатки, потому что там, где отслойно, мы сможем это на томографе определить, ультразвуковое исследование, которое позволяет нам оценить э высоту сетчатки и площадь, на которой она отслоилась. В 90% случаев ослойка сетчатки имеет разрывы какие-то, то есть на сетчатке появляется разрыв, который устремляется жидкости, отслаивает ее от подлежащей сосудистой оболочки. Четыре месяца назад эта пациентка обратилась в клинику с жалобой на «шторку в глазу», причиной которой оказалась отслоившаяся сетчатка – После операции зрение восстановлено до 100%. Витриоэктомия ⁇ это малоинвазивная, высокотехнологичная, бесшовная операция удаления стекловидного тела, заполняющего полость глаза через микропроколы. Специалисты клиники с ее помощью эффективно восстанавливают анатомически правильное строение глаза, добиваются прилегания отслойки сетчатки, способствуя восстановлению утраченного или серьезно снизившегося зрения. Как и в любом заболевании, у отслоения сетчатки присутствует группа риска – те, кто наиболее часто сталкивается с этой проблемой. Это профессиональные спортсмены, например, боксеры, грузчики или люди, чья профессия травмоопасна или подразумевает большую физическую нагрузку. Большей группой риска являются люди, которые пользуются минусовыми очками, так называемые близорукие люди, потому что у них причины отслойки связаны с изменением формы глазного яблока. В норме глазное яблоко у нас круглое, ну условно круглое, как шарик. Вот у близоруких людей вот этот шар превращается в вытянутый, такой, в овал. То есть чем больше близорукость, тем длиннее, или мы говорим глубже, это глазное яблоко, и тем больше оно похоже на овал. И поэтому в результате вот этого изменения внутриглазная... Часть сетчатки, она растягивается, на ней появляются разрывы, и вот эти разрывы как раз и являются причиной отслойки сетчатки. И также, опять же, те же близорукие люди подвержены и отслойкам сетчатки, связанными с... Изменения в центральной зоне, например. Это то, что касается э, оптики глаза. Но надо сказать, что и у дальнозорких людей может случиться отслойка, и даже у людей с нормальным зрением. Своевременно выявленная проблема – залог ее успешного решения. В особенности это касается сетчатки глаза, лечение которой чем раньше начато, тем эффективнее. Регулярное посещение офтальмолога и незамедлительное обращение в случае замеченного ухудшения зрения позволило сохранить качественное зрение многим пациентам. А современные методы и способы диагностирования позволяют обнаружить заболевание уже на начальных этапах. Прежде всего, мы должны сказать, что если у вас э, какие-то мошки появляются перед глазом, если они есть у вас сейчас уже, то, скорее всего, вам надо обратиться к офтальмологу обязательно, потому что это может быть ранним первым признаком вот, э, отслоения сетчатки. Самого частого ее варианта — это отслоение на периферии. То есть тогда, когда сетчатка отслаивается в зоне, которой мы не видим на самом деле. И поэтому, единственное, что вы можете заметить, это как мы нередко пациенты называют битые пиксели. То есть, это небольшие м, такие артефакты, которые. Проплывают перед нашим глазом, когда мы смотрим, например, на светлую поверхность, на небо там или, допустим, на белый снег, мы видим вот такие темные точки. И обязательно надо, конечно, осмотр у офтальмолога делать с расширенным зрачком. Но самый важный фактор, о котором я должна сказать, что не все офтальмологи хорошо смотрят сетчатку. И я бы сказала, что как раз большинство смотрит не очень хорошо. Если у вас уже есть какая-то симптоматика, нужно делать в специализированных центрах, где есть доктора, как раз заточенные на осмотры периферических частей сетчатки с специальными линзами, с специальными устройствами. Регулярное плановое посещение офтальмолога один раз в год – залог здоровья глаз и остроты зрения. Клиника доктора Шиловой – первая и старейшая в Нарофоминске специализированная глазная клиника, предоставляющая весь спектр услуг по диагностике и лечению заболеваний глаз у детей и взрослых. Помимо компьютерного обследования микрохирургических операций на глазах, в офтальмологическом центре также доступен подбор контактных линз, в том числе и ночных, очков, а также аппаратные методики восстановления зрения у детей. Европейские стандарты и современные технологии гарантируют высокий результат лечения. Обращайтесь к профессионалам.